Друзья, вы знаете, мы любим ходить в новые интересные места. Но сегодня мы пришли в очень старое место, в ресторан Элит Ресторан, который находится напротив канатной дороги. Вот канатная дорога и Элит-ресторан. прям здесь вы его не пропустите. Это один из самых старых ресторанов Алании. Здесь готовят очень вкусно. Здесь потрясающий сервис, потрясающий хозяин. Поэтому давайте пройдем внутрь. Мы сегодня очень голодные и посмотрим, покажу вам меню и как выглядит сам ресторан. Я думаю, что э, вам понравится так же, как и нам. Мы сюда приходим уже не первый раз и, конечно же, не в последний. Друзья, Либой работает в этом ресторане уже очень много лет. Сейчас мы у него узнаем, почему их ресторан один из самых популярных в Палане. 15 лет 15. Yes. Why your restaurant is so popular? It's one of the most popular restaurants in Lania. The reason is we do our best for customers. We satisfy everyone. Service. Service, food, drink, and we have our special Irish coffee. And in the evening we have our dance show, uh -huh. entertainment. Live music. Yes. Every Каждый вечер живая музыка. Live music we have on Saturdays. На по субботам живая музыка. И как вы знаете, официанты, у них танцуют очень классно В этих альхан-гастеронах Сегодня особенный Сегодня особенный день они одеты в такую очень классную, очень классную одежду Давайте посмотрим в меню И в кухню Мы хотим увидеть кухню и меню How many how many people work in your restaurant? Totally. Totally around uh, 40. forty. Yes. And how many in the kitchen? In the kitchen forty. Order. Forty. And what is this today? This is lamb chops. Special for today. Yes, special for today, but we have also a normal day. Today we have a fixed menu and it's part of it. Okay. Who is the big chef? Big chef here, Mr. Aslan. Hello. Aslan, кочеман. You speak English? A little bit. How long have you been working here? один год. Do you like to work here? я люблю. Evet, severek yapıyorum. Sizden çok hangi yemek yapmak seviyorsunuz? Sizin evet. özel var mı bir şey? Evet, özel yemeklerimiz elit, elit'e, elite e ait, elit teyimiz var. Elit spesyal özel bir yemeğimiz var. E, Artık e, dünya mutfağında Fransız yemekleri, İtalyan, İtalyan makarnalarımız çok e, ürünlerek söyleyebilirim yani. Deniz ürünler. Deniz ürünlerimiz. E, Durun bir verelim. Deniz ürünü, heyecanlandırlar -şey, e -şey, var. Harbi balı e -şey, e -şey, e -şey, Somonlarımız somun, somun var. var. E somon var, lebrek, çufra, jumbo, karabes, kalamar, bütün deniz ürünleri mevcuttur. Norveç beyaz balık var mı? Norveç beyaz balık yok, bu da talep olmadığı için. E var değil. Beyaz balık yok. mı? Evet. Yok. Balık bile var da beyaz balık ama e Norveç, balığı Norveç balığı değil. Norveç balığı somon var. Somon что это Вот такой вот здесь классный шеф, кухня, кухня очень. Слушайте, друзья, нам, нам разрешили пойти внутрь. О, вот это вот особенно. Ждем. Открывайте нам дверь. Чаригер. Заходим на кухню. O zaman siz anlatabilir misiniz evet, mutfakta? Evet ben anlatacağım. Siz mutfakta da... evet. Buradan başlayalım. Burası kulaşkanımız. Burada hı hı. E, burası bizim ızgaramız. Burası kömür ızgarası. Bu da plate ızgara, elektrikli. Hı hı. Stekler burada pişiyor. Balaklar öbür tarafta. Şöyle gelip Dondurmalarımız hazırlanıyor. Ürünlerimiz, Soğuk kolakta. Bugün için ne özel yemekler var? Bugün için özel soğum balığı. Fırında soğum balığı. Yanımda özel sosu ile. O şimdi ne pişiriyor? <gülüyor> Так, сейчас показывает нам мастер-класс какой Гавайский Какой-то стейк готовят Гавайский стейк С кремом и ананасом соусом и ананасом Гавайский стейк Ой, здесь так жарко уже Чок-сиджак Мудфаны чок Чтобы дриле могу есть Herkes mesela ne yapıyor bu arkadaşlar? Bu arkadaşımız e, patates kızartıyor, krem paketlenmiş hazır bunları yemeklerin yanına servis sunumuna yapıyor. Bu arkadaşımız ben var eder sıcak patates var. Ha patates olsun. Sıcak pilav ve sıcak patates, sıcak sebzeler. Sonra bu arkadaşla sadece salatı mı yapıyorlar? Burada. Ya da herkes her şey yapıyorlar. Herkes her şey yapıyor. Burası yoğunluk olduğu zaman hemen birisi yardım eder. Burası yoğunluk olduğu zaman biri buraya geçer. Hı hı. İş ayrımı yapmıyoruz. Mesela e, işi alırken En önemli, mesela siz elemanlar alıyorsunuz, evet. en önemli ne? En önemli ne? Önce fiziki olarak düzgün olacak, Hı. ondan sonra evli yüzük temiz olacak. Bize itaat etmeyebilecek. biz de burada ona iş öğretiyoruz. Burada en yeni eleman benim, harçlı başı, evet. Ben <gülüyor> çalışıyorum 10 yıl, buranın ustası 10 yıl? Okanus da ızgara ustası ve et üzerinden ne? çok e, tecrübeli. 10 yıldır burada çalışıyoruz. Bu arkadaşımız, onlar ikisi 1000 yıldır. Ulaşışımız 5 yıldır. Siz neden neden şef olmak? Siz ne Ben yer bakarıyım. Ooo, Diyarbakır. biz bu sene gideceğiz yer bakarı. Selam söyleyinlerden yer <gülüyor> bakarı. Diyarbakır. daha görmedim. Henüz görmedim daha. Nasıl? Ee, ondan koldun ama. Ha, buraya gelmişiz, Siz neden aşağı olmak istedin İlkesi... aileden var? Yok, ailemde yok. Ben küçükken bu işe meraklıydım. Hmm. Yani Türkiye'nin birçok değişik yerlerinde çalıştım. Daha sonra turizm bölgesine geldim yani 20 yıldır alan gittim. 20 yıldır da burada aşçı mevcut. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Сегодня в элит-ресторане очень много народу. Почему? А вот и моя подружка норвежская. лагерь видео вот такие вот у меня подружки веселые норвежки. А сейчас показываю вам опять ресторан. Сегодня очень много народу, празднует 17 мая. И.. Снаружи ресторан выглядит вот таким образом. Но этот ресторан всегда полон. Сюда приходят скандинавы, русские, англоговорящие. В общем, очень-очень-очень здесь классно. Так вот он выглядит снаружи. Давайте теперь пройдем внутрь. И покажу вам внутреннюю обстановку. Сегодня здесь освободилось место. Будет живая музыка в 9 вечера. И здесь будут танцы. Видите, народ сидит... На такой вот мини террасе. Алибей. А можно? special glasses, glasses. As see, it's, it's very fancy. You can have frozen in this glass. Strawberry daiquiri, peach daiquiri. Wow. <gülüyor> Друзья, вот в таких вот стаканах, представляете, вам приносят ваши коктейли, коктейли, и еще вот такой вот, вы такое видели где-нибудь, просто, айхан, в Посмотрите, вот в таких вот классных вам подают <связь> <Ариш. связь> В общем, друзья, в них в баре есть все, что хотите, все виды коктейлей, алкогольных напитков, без безалкогольных, и чуть позже нам покажут файт шоу, которые делают дали делают ирландский коктейль. Бен да Банда буллайн, банда, банда бурлуй. Сейчас я вам покажу немножко интерьер. Кстати, этот ресторан очень популярен и у известных людей. И именно здесь, и именно здесь мы ужинали с Александром Рыбаком, который выступал на концерте в Алании. именно за этим столом. Ну, в общем, здесь очень-очень-очень красиво. Сегодня все заняты. Сегодня торжественный день, 17 мая, день конституции. Ресторан очень большой. Вы всегда можете подойти на кухню посмотреть, как повара готовят вашу еду. Кухня открытая. И здесь есть еще один бар. Отсюда также можно заказать различные напитки. И, конечно же здесь есть вот такой вот небольшой детский уголок. Нам несут меню. Это наш меню. Ты говоришь русский? Немного. Я Так, нам принесли меню на русском. Будем смотреть, друзья, меню на русском. Приятного аппетита или ресторан. так, теперь смотрим что у них есть и по каким ценам супы овощной, грибной, рыбный, томатный различные салаты, греческий салат салат с курицей спагетти пиццы также есть вегетарианские блюда ну и, конечно же, здесь много мясных блюд, блюд из курицы, даже котлетки по-киевски, кибаб по-османски, турецкая кухня, специальное блюдо Клеопатра. В общем, меню у них просто потрясающее, и было время, когда у них даже была треска, представляете? Сейчас посмотрим жареный лосось, рыба из печи, я думаю, что вот это вот филе рыбы, это и есть треска норвежская треска. мы ее пробовали очень было вкусно стейк на косточке вот это вот блюдо стейк на косточке с картошкой пюре это просто вкуснятина что мы будем заказывать я не знаю я закажу наверное какую-то рыбу сначала нам приносят вот такую вот вкуснятину соусы и конечно же лаваш Лаваш, эзме, лаваш. Спасибо. Я соус. Эзме, хайдари, лаваш. No, лаваш, и эзме. Перед любой едой носят вот такой вот лаваш и два соуса. Хайдари и эзме. Что-то похожее на аджику и на йогурт. Там, как да? Хайдари. Вот это вот йогурт с разными травами, по-моему с укропчиком. Иногда бывает с чесноком. Так, Айхан mm -hmm. говорит вкусно, значит я буду пробовать. Я очень yeah, голодна. У -у -у. <клес> Знаете что, друзья, пока мы сидим и ждем нашу еду, мы с Айханом смотрим, куда бы нам поехать на Байрам. И знаете, что мы придумали? Мы придумали доехать до Кони, Айхан сейчас смотрит. Мы придумали доехать на автобусе до Кони, потому что за границу мы в этом году поедем только в сентябре. И поедем еще в Россию. В общем, мы приехали, придумали доехать до Кони и от Кони сесть на любой поезд, который идет в самую дальнюю точку Турции. И просто проехаться на поезде, просто отдохнуть. Кстати, пишите в комментариях, как вам такая идея. Я думаю, что вам тоже будет интересно узнать и увидеть турецкие поезда. Сейчас смотрим, куда поедем. И в следующих видео я вам сообщу, куда мы собираемся. Будет это в июне. Вот такую вот вкуснятину нам принесли мне. Стейк огромный. Айхана вот такую вот вкусняшку. Обожаю этот стейк. Пишите, кто любит такой же стейк. Супер вкуснятина. Айхан mm -hmm. пробует кёфты и пирзолу. А, пирзолу, пирзолу. Так, сейчас пробуем мясо. Нечасто мы себя балуем такими блюдами, кстати. Только по особым случаям. Обычно мы ходим в другие рестораны. Айхан, херкес бит Чеме? Херкес бит львов. Вечень. Вкусно? Очень вкусно И кстати блюда очень большие Посмотрите какие огромные блюда Я не знаю как я все это съем Но постараюсь Друзья это один из моих самых любимых стейков Я люблю очень сильно прожаренный вот такого, вот такого вот плана Сейчас буду пробовать, вкусно или нет, насколько вкусно. А еще здесь, видите, всегда такое классное оформление с картошкой, с пюрешкой. М -м -м, стоит просто супер. Надо себя баловать такими вкусняшками по часи. И пюре, как наше родное. Очень-очень вкусно. Okay. I'm on it. Almost there with me. This is Пока лед Oh Придем и снимем классное видео, как это официанты танцуют на барных стойках. да вы, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх. Пока-пока. Пока-пока. Сегодня было просто супер. Супер. Супер. Очень